Не, не, не, какой угадал? Там вообще непонятно ничего. Пошли на Апокалипсис, лучше покатаем. Это веселее. Одна улика, ноль проклятых вещей. Укрытий практически нету. Был джин. О, А, тут всегда не было ложки. Думаю, куда ложки? Вечно надевается. О. Стой, а чем сделал? Мне показалось, что он щелкнул этим. А, нет, он дверь потрогал. А, нет, стоп. Он свет включил и выключил. Или это я? Нет, это он. Это он! Да блин. все, Да хватит! Кто это прикалывается? Разработчики, вы за призрака играете. Блин, я им по не выкинул. Нафиг. Тан -тан -тан, тан -тан. Так, ну ладно, я пока не знаю, кто это. Типа, я просто скинусь, но ну, ладно. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой ты молодой ты молодой ты молодой ты молодой ты молодой ты молодой ты молодой ты молодой ты где ты дружелюбный ты где блин надо мо термо... надо термушку брать Это непонятно так потому что может выключатель там потрогать а быть вообще в коридоре Mm, сейчас хоть попробую просто так чисто для ради интереса ну нет ни там не будет mm -hmm. а чем я задание ким датчик движения раз 5 давайте где-нибудь поставим чисто чтобы был чисто чтобы был Поставим пока что. Ты здесь? А э, его не здесь. А я тут уже его определил. Может быть ты в гараже? Нет. Значит, коридор. Вот о чем я и говорил. Он стукнул. Стукнул и ушел. Поставлю. Вот это сюда Нет и Вот так лучше, да, чтобы на уровне камеры было а, И попробую с ним поговорить по так, На тебе блокнот еще рисуй И попробуем с ним пораться Так вот здесь надо все выключить Ты молодой Ты молодой а, проектор был? Ты молодой? Или мне показалось? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Дядя не надо. Ты молодой? Пожалуйста, помогите. <смех> <смех> так, это же заранее охота была. Не, ну тут начинается с рассудком, конечно, 70. Он дал один гостивент. эвент Не страшно? <смех> Мне было страшно. Он еще и двери открывает. Короче, мне показалось, что был лазерный проектор. Не знаю почему. Не, ну мне страшно убегать. Что я проиграю все деньги. Поэтому я и это... И испугался. Ну, пока вообще Короче, я хочу закинуться. А, ну у меня там было процентов 40 уже. Хочу закинуться, кинуть кресты. Взять фотик. Ок. Деньги, да. Деньги мне нужны. Денежки мы любим. может быть ты все-таки так ну вот здесь короче он ход откуда-то отсюда начал плюс-минус плюс-минус лазерный проектор мне кажется был почему то миг может, кажется так но ну это не диаген Да не, не надо, зачем? Сейчас же не показывается. Сейчас посмотрим. Тут просто по дверям можно понять, если он сейчас кун дверь тронет, то мы его должны увидеть. Вот видите, прошел? Не, не, это не, не, не проектор. Так, так, так, что мы еще можем-то? Я даже не представляю, что мы можем. Надо, надо этот, -э, найти мою рацию и попробовать с ним еще поговорить. Сокрытые двери. Да, походу нравится. Так, Свет. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый, ты молодой, ты молодой, ответь мне, дай нам знак, дай нам знак. Блин, так не увижу ничего, и так ничего не увижу. Он другую дверь потрогал, ой-ой-ой, подожди, подожди, подожди, подожди. Лин. Так, ладно, эту хрень можно снять уже. Где моя емп -шка? Все, ГГ. Я емп потерял. Теперь мы никогда не поймем, куда он ушел. Может, опять охоту начнет. А, ты просто сюда ушел? В эту комнату? Ты решил, типа, недалеко от кассы? Нет. Привет. Да, это не горек, кстати. А может быть, он комнату и не поменял? А он у комнату и не менял? Он здесь? Или нет? Или да? Или нет? Или да? Оба она. Оба она. Блин, так да где моя МПшка? Я не вижу ее. Стойте. может а мы mp5 уже давно фига что а я все здесь хожу даю и скинул ложка валяется кстати ни одной улики нету ну точнее не то что ни одной может быть он в подвал спустился Нет, он здесь. Комнаты сзади, здесь. А вот она, она кстати. Ну, сейчас уже поздно. Пусть она здесь лежит. Блин, блин, блин, блин, блин. А что это такое-то? Кто ты это такой? Что ты такое? Кстати, а может... Ну нет, мы смотрели через камеру. А, у меня одна улика всего, их нельзя зачеркивать, они могут скрывать. Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Это новая сложность, апокалипсис. Ты молодой? Ты старый? А, Бессер... А, сегодня нет. Я сегодня, это... Еще минут 20 и все, и заканчивать буду. Ты молодой? На выходных можно. Ты старый, ты молодой, ты молодой. Ты молодой? Ты молодой? Я вообще вот прям, прям вот вообще без понятия, кто это. Вот просто, ну ранняя охота, ну, там тоже не ранее, у меня было 40%. Так, что делать? Что, что, что сделать-то? О! Нормально швырнул. Это полтергей есть. Не-не, он здесь вроде бы было 6 может быть он ушел конечно не тут 16 да нет он вон Я не понять не могу вот это это одна комната или что ну да так может быть мисс рации побольше походить может быть не он блокнот сюда перед перетащить чтобы точно не прошел ты молодой ты старый ты молодой ты молодой ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой, ты старый, ты где? Ты молодой, ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Вот этот швырок был далекий. Это вообще не отсюда кружка. Там си здесь синяя стояла. Это откуда кидок был? Отсюда? Сюда? Есть подозрение, что это полтер? У меня да. Сейчас мы будем делать одну штучку. Сейчас мы проверим, настоящий ли это полтер. Близнецы, или пол, там... Так, я сфоткал. Я сфоткал, я сфоткал, я сфоткал, это не, это не фантом. Ну, что за херня, почему он эту дверь трогает? Да нам бы хотя бы одну улику, здесь без разницы. Ты ни одной улики нету. Я сейчас просто доиграю здесь. Сейчас можем дать охоту, кстати. Где напищит? Я чё, бедолагу, завалил ее. <звы> неони, да, кстати, неони ни диаген, ни Они. Кто же челлендж без улик получается? А, да, да, да. А, подожди. Почему не Они, да? Он же не давал гастуху мне, который на Они. Не фантом, да. А кто не принимает э, физический. Да-да, физически был физически, да-да-да-да, да точно Ну, я сейчас понял Да, да, это апокалипсис, новая сложность Короче, ладно, я возьму, короче, с благовония И буду, я не знаю, что-нибудь там придумывать Какие у нас еще задания? При помощь распятия Не, не он, он не делает гастуху, которая типа дыхание Без физического присутствия Так, и что? И что, и что, и что? Что-нибудь ты нам дашь сегодня или нет? Так, где мой термометр? Он комнаты. Блин, может и горю, потому что камеры. Кстати, ну-ка. А ну-ка. Сейчас мы тебе романтику сделаем и пойдем из машины проверим. Сейчас фонарики отвернем. Не демон, да, кстати. Не мюлинг, возможно. То, что топал. Ну, морой пока еще рано исключать. Мне улик вообще не дает никаких. Просто, может быть, это не эта комната даже. Может быть, он реально в подвале сидит и сюда пробивает температуру. Хотя он здесь взаимодействует. Двери теребит. Может, в тот коридор переставить камеру и все остальное. Сейчас да, переставлю все по-другому. Ну, вот сюда поставлю все, типа прям чтобы это. Короче, чтобы можно было как-то разглядеть. Сейчас мы все уберем. Но он здесь. Но он комнату не меняет. Возможно, это Они. Ой, Они, Горю. На Миража, да, проверить, кстати, можно. Сейчас проверим. Сейчас соображу, что я хотел сделать. А, блокнот не посмотрел. Блокнот чистый. Ты молодой. Ты старый, ты молодой. Ты молодой, ты старый, ты молодой. Опа-на. А что это такое у нас? Видели, как сгорел крест? Значит, была охота. Это значит что? Это значит пора валить. Я не знаю. Давай на при. Что полюбил? Это не Джин, это не Джин, Юкай. Возможно, кстати. отпечатков нет ну смотрите ну нет хотя тоже ты все может быть прятать проверочку на миража сейчас сделаем в принципе у меня не есть там еще крест лежит давайте на миража засыпем его сейчас но мне надо сначала с Точнее, я сейчас насыплю здесь по-быстрому. Там кресло, вроде, должен еще раз сгореть, да? Его же не поменяли. Оп. Я не помню, где щиток. Стоп. Только что здесь было взаимодействие. Аф... Стоп, стоп, стоп, стоп. Он там Чуди только так. Я слышал прямо, как все раскидывал. Но он с гаража вроде вышел. Короче, он поменял комнату, все раскидано. Почему-то мне кажется, что это полтер. Прям все раскидано, вон. Я думал, ход началась. Да, давайте полтора поставим. Мне почему-то... Под... Когда он там еще кружку так громко стукнул, я подумал сразу. И вот этот швырок еще был. Чается у нас не одно улики, но мы, возможно, определили призрака. Просто еще этот же дух швыряется тоже неплохо. Ладно, в принципе, что. Распятие мы использовали. Это использовали. Давайте проверим. сюда его вот такой вот челлендж без улик получился у нас